Сегодня мы будем говорить о том, как правильно подать документы в страховую компанию, что нужно знать, какие вам будут подсовывать документы, что вам будут говорить страховщики, как себя вести, чтобы просто не попасть на деньги. Оставайтесь с нами, смотрите выпуск. Друзья, всем привет, это Ильченко Антон, канал страхования в Украине». Как я и обещал, будем говорить о том, как заявить о страховом случае страховщику. Кстати, много было обращений, люди просили эту тему, поэтому будем о ней говорить. Опять же, предлагаю разделить ее на две части. У нас есть обязательные виды и добровольные виды страхования. По обязательным видам страхования массовая подача у нас по автогражданке. Тут есть нюансы, вопрос актуальный. Я думаю, что будет интересно послушать, посмотреть контент. Я, как всегда, буду стараться дать максимально качественный. Итак, если мы говорим об автогражданке, то какой порядок обращения в страховую компанию? Первое. Вы должны подать уведомление о наступлении страхового события. Уведомление подается письменно, это предусмотрено законом об обязательном страховании гражданской правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Кроме этого, вы должны подать заявление о выплате. Где взять эти формы? То есть мы показываем: заходим на сайт э, моторно-транспортного страхового бюро, э, заходим в соответствующий раздел и берем их оттуда. Так, формы заполнены. Что мы прикладываем? Э, первое: мы прикладываем паспорт идентификационный номер э, собственника транспортного средства. Если у нас не собственник, а есть доверенность, то мы прикладываем копию доверенности. И прикладываем паспорт, идентификационный номер поверенного, который будет получать это возмещение. Что касается доверенности, здесь есть нюансы. Обычно люди приходят и говорят, у меня генеральная доверенность, отлично, я хочу получить деньги. Я вот очень часто сталкивался с генеральными доверенностями, должен вам сказать, что 50-60% так называемых да, генеральных доверенностей, они негодны и не гонятся для того, чтобы получить страховое возмещение. Что нужно? Нужно, чтобы там четко прописывались полномочия, в том что человек имеет право получить страховое возмещение. То есть многие нотариусы на самом деле это упускают, поэтому отдаете доверенность, посмотрите, что есть в этой доверенности. Кроме этого, нужно будет э, предоставить документы, подтверждающие право собственности на автомобиль. Ну, понятно, мы говорим о тех паспорте. Также нужно будет предоставить документ. Это, э, также нужно будет предоставить документ, э, подтверждающий правовые основания для управления транспортным средством. Это водительское удостоверение того, кто э, на момент ДТП был за рулем. Ну, еще один нюанс это ваш действующий договор э, страхования гражданско-правовой ответственности. То есть на самом деле он за не предусмотрен, э, но э, многие страховые компании его э, ну, многие страховые компании настаивают на том, чтобы этот документ подавался. Единственный случай, когда от вас его могут требовать, это оформление страхового события по Европротоколу, и мы об этом рассказывали. Что касается заявления и уведомления, здесь есть очень тонкий такой момент. Человек приходит в страховую компанию, ему предлагают заполнить сразу бланк уведомления. И очень такая распространенная позиция, часто с этим сталкиваюсь, говорят о том, что вы заявление напишите, когда будет постановление суда. Во-первых, этого делать категорически нельзя. Почему нельзя? Потому что сроки выплаты начинают отсчитываться от момента подачи заявления, это 90 дней. То есть я еще раз обращаю внимание не с момента подачи уведомления, а с момента заявления. И из-за этого вот возникают сложности. Человек думает, что он документы подал в страховую компанию, сроки уже идут, а на самом деле ничего не происходит. Более того, в законе предусмотрен срок на подачу заявления на выплату страхового возмещения. Это один месяц. То есть, если не подать документы в течение одного месяца, то, опять же, в соответствии с нормами закона, страховая компания имеет право взять отсрочку на тот период, ну, насколько вы просрочили подачу документов. Вот, например, вы уведомление подали там, на третий день после ДТП, ждали постановления суда, и через два месяца Подали э, заявление на выплату. Вот что будет происходить. Страховая компания применяет 90 дней, э, которые предусмотрены законом на выплату. И вот мы говорили, что заявление подано в двухмесячный срок. То есть месяц он давался, месяц у вас просрочка. Вот вам еще месяц накинут на эти 90 дней. Э, поэтому э, на самом деле вопрос серьезный и к нему нужно подходить серьезно. Что касается форм, почему нежелательно использовать формы страховых компаний? Я не буду говорить повально обо всех, но практика есть такая, что в эти формы вписывают абсолютно э, полную чушь и ахинею. Ну, как по типу того, что человек сразу уже согласен, например, да, со способом размещ... расчета страхового возмещения. Или о том, что даже человек согласен э, с суммой выплаты. Там. Разные э, есть варианты, поэтому... Как я уже говорил, используйте формы, размещенные на сайте моторного бюро. И еще один момент, это постановление суда. Его очень сильно любят страховые компании, но ну, начнем с того, что э, действующий закон об обязательном страховании гражданской правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, Он не предусматривает как обязанность пострадавшего предоставлять этот документ. То есть на самом деле это головняк страховой компании. И не нужно бегать по судам, не нужно ходить по канцеляриям, тратить на это время. У нас есть реестр, можно сказать, что постановление есть в реестре, если страховая компания уж упирается совсем. А у диалога не получается, то спокойно обращайтесь с жалобой в Национальный банк. На сегодняшний день позиция контролирующего органа, регулятора, очень жесткая в этом плане. То есть перечни документов этого нет, страховая компания обязана выплатить. Поэтому вот эти все рассказы по про постановление суда... Не обращайте на них внимание теперь что касается договоров добровольного страхования то есть тут ситуация другая форму вам скачать будет неоткуда очень часто например тоже по этим договорам страхования страховщики вписывают всякую чушь вот в эти заявления о том, что там клиент уже согласен с суммой, согласен с расчетом, дает согласие на разглашение медицинской тайны, еще на что-то. Там не будет возможности, как я говорил, скачать откуда-то форму. Взяли то, что вам предлагает страховая компания и просто внимательно это все пересмотрите. То есть отказываться от раскрытия медицинской тайны вы не можете, потому что это будет расценено как создание препятствий, и вам потом откажут в выплате. А вот, например... Идти на сразу согласие сумму возмещения, на э, идти на согласие вот, там, э, со способом расчета этого возмещения. Вот, э, это уже моменты тонкие. То есть, если там есть согласие, а вы еще возмещения не видели в глаза, то просто вычеркните или прямо ручкой возьмите и допишите в этой форме о том, что вы... Не ознакомлены, например, с размером страхового возмещения. Ну и в чем у нас слабая сторона по оформлению страхового события, вот именно по вот этим договорам добровольного страхования. Там страховая компания, поскольку в законодательстве перечень документов не предусмотрен, в самих условиях договора, как правило, прописывают перечень документов на все случаи жизни. Вот возьмем наши там... Знаменитые договора страхования КАСКО. Если страховая компания упрется, в каждом договоре написано, что страховщик имеет право взять, например, с вас административные материалы, форму 2, так называемую, то есть э, справку об обстоятельствах, об участниках э, дорожно-транспортного происшествия, акт обследования участка дороги, другие документы. Там упираться не получится. Вы вынуждены будете собирать этот комплект, если страховая компания станет в позу. Поэтому в части договоров добровольного страхования моя рекомендация очень простая. Во-первых, берите и знакомьтесь с договором страхования с самого начала. То есть... Отношения со страховщиком это хорошо, это тоже важно, э, очень важны отношения там, с агентом или с сотрудником страховой компании, который вам предлагает продукт, но вы должны четко понимать, что условия вообще в принципе подъемные, поскольку если э, ситуация будет заходить э, в тупик, Сможете ли вы вообще в принципе достать эти документы? Потому что там одно дело это взять какие-то даже постановления суда, да, взять какие-то административные материалы там или еще что-то такое, да. А другое это бегать и искать там, документы в гидромедиацентре, например, да, там о стихийном бедствии. Приносить документы из банка о том, что банк дает добро на перечисление э, возмещения на станцию, например. Если автомобиль кредитный, банк был выгодоприобретателем по договору. Хотя, в принципе, в обычной практике это делает сама страховая компания. Но по договору перекладывает это в обязанности клиента. То есть, посмотрите круг документов. Если он не подъемный, вот тут надо разговаривать со страховщиком. То есть, тут нужно вносить какие-то корректировки и делать его подъемным. Чтобы, в принципе, вы могли это сделать. Ну и второй момент. Сразу проговаривайте и решайте вопрос джентльменский. То есть, на самом деле, сотрудники страховой компании, агенты активно содействуют э, в получении э, там, того или иного комплекта документов, чтобы потом закрыть вопросы по выплате. Если у вас отношения нормальные, э, есть основания доверять этим людям, то тогда, ну, в принципе, можно э, идти этим путем. Спасибо, что смотрите нас. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.